Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Обязательно подписывайтесь и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующую полезную информацию. Ну а сегодня я решила для вас в одном видео объединить две актуальные темы. Что такое PESEL и как получить единовременную одноразовую выплату в 300 злотых. Если вам интересна эта тема, обязательно продолжайте смотреть дальше. PESEL – это 11-значный номер, используемый в Польше для идентификации различных базовых данных при принятии на работу, подаче заявлений, при принятии ребенка в садик, также оформление кредитных карт и обычных банковских карт, получение медицинской помощи, социальной помощи и тому подобное. По сути, это аналог украинского индивидуального идентификационного кода. Все украинцы, которые хотят на данный момент остаться в Польше, могут получить этот номер PESEL уже начиная с 16 марта. Если же вы хотите ускорить процедуру, то желательно при подаче заявления уже у себя иметь на руках фотографию, также оригинал и копию документа с фотографией, это может быть загранпаспорт, это может быть ваш украинский паспорт или ID карта, то есть любой документ, удостоверяющий личность. А для детей до 18 лет допускается свидетельство о рождении. Песель – это не статус беженца, поэтому не стоит переживать, а наоборот, он поможет здесь вам обустроиться и найти работу. Кроме того, 16 марта поляки, которые принимают беженцев с Украины у себя дома, смогут подавать заявки для компенсации расходов на проживание и питание в размере 40 злотых в день за одного человека до дополнительных 300 злотых после того как вы сделаете пессель благодаря этому номеру вы сможете получить единовременное пособие в размере 300 злотых для покрытия неотложных расходов на такую поддержку вы можете рассчитывать благодаря принятому закону о помощи гражданам украины выплаты предусмотрены на каждого члена семьи приехавшего в польшу после начала войны. Чтобы получить такие выплаты, украинцам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальных выплат органа местного самоуправления, точнее УЖОН, в той гмины или города, где вы временно проживаете. В случае затруднений заявление вам помогут оформить уже на месте. На каждого человека нужно писать отдельное заявление в произвольной форме. Но оно должно обязательно содержать имя и фамилию, дату рождения, гражданство и пол, данные документа, на основе которого человек въехал в Польшу, информация о дате въезда в Польшу. Адрес временного проживания, контактный телефон, e и номер PESEL. Кроме того, украинские семьи могут получить ряд дополнительных выплат на детей, а также бесплатно сделать им все профилактические прививки. Об этом мы уже поговорим с вами в следующем ролике. Я надеюсь, что я вам донесла информацию коротко и ясно. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!